Друзья, приветствую добро пожаловать на мой YouTube. Меня зовут Давыдов Денис. В сегодняшнем видео давайте продолжим уфтуер проекты разбирать. Первое видео, посмотрите, мы там порядка 10 проектов а, разобрали, много интересных идей, как с вложениями, так и без. Продолжим обозревать эту сферу, поскольку она на хайпе, много интересного здесь есть. Прежде чем продолжить, подпишитесь на мой YouTube, меня зовут Давыдов Денис. Обязательно оставляйте комментарии и а, лайки тоже. Не забывайте прожимать этому видео. Итак, Step Up. Это приложение второй популярности, вернее, приложения здесь нет, вот в ближайшее время обещают разработчики, но так как это сфера на хайпе, очень много денег занесли в данный проект, и он на да, DaoMaker дал порядка 150 иксов. Сейчас он торгуется где-то на 50 иксах, а, много где торгуется, здесь можно как с вложениями, так и без уже сейчас поучаствовать. По схемами без вложениям вы, когда регистрируетесь, получаете определенные поинты. Причем на ежедневной основе. Буквально у этой акции остался один день. Там буквально 10 дней они выделяли для всего этого. Приглашать сюда пользователей вы тоже можете прямо сейчас заработать. И, конечно же, увеличив буст, добавив свой кошелек, добавив новых пользователей по своей ссылке, кстати, ссылка будет под видео, вы можете использовать данную схему без вложений, зарабатывая данные поинты, вы их дальше обмениваете на такие токены, как KKL, а дальше эти внутриигровые токены во время запуска приложения STEP UP можете использовать для создания игровых инфтишек, покупки различных ä, предметов внутри приложения, и дальше можно как-то все это дело с минимальными так сказать, затратами приобрести кроссовки и уже зарабатывать. Как зарабатывать конкретно в этом предложении пока еще не понятно, потому что так такового его нет, но в ближайшее время вот-вот будет. Также, когда вы конвертируете данные токены и поинты в KKL, вам понадобятся а, монетки FitFi, тоже это нужно иметь. По платной схеме чтобы вас вы получаете определенные тикеты, за которые будут разыгрываться лутбоксы, в которых могут быть кроссовки. А, билеты вы можете а, получать от застейканных а, монеток FitFi. то есть, допустим, 100 монеток Фитфай застейкали и получаете один билет в сутки. Опять же, не факт, но можно его получить. В конце а, дня происходит снимок, так называется, и, соответственно, лотерея. Конечно, когда вы получаете билеты, если вы с одного адреса ментите а, данные лотбоксы, то вы их не можете получить более 5 лотбоксов на один адрес, тоже это Учитывайте, лутбоксы содержат уже кроссовки, различные значки, скрины, аватары. И вероятность того, что лутбокс будет содержать кроссовки, 35% вероятность. Ну, такая как бы есть возможность. 100 монеток FitFi, сколько это у нас в долларах? 100 умножаем на точка 25.9. То есть, грубо говоря, 25 долларов, и можете претендовать на тикет. Как бы доступный, доступный вход для каждого. Также после стейкинга здесь эти монетки блокируются на 14 дней. Поэтому если вы их даже раньше захотите вывести, то вы заплатите определенную завышенную комиссию. Поэтому лучше дождаться 14 дней, чтобы не переплачивать. Тоже такая есть особенность здесь. Но можно получить кроссовки с минимальными вложениями. Следующее мне приложение понравилось, это Aglet. Тут вообще вам на халяву дают кроссовки. После регистрации, то есть приложение, кстати, используйте с VPN, ну, лично я использовал с VPN, потому что так оно почему-то не прогружалось, и во время регистрации почту Gmail я использовал. Здесь вам сразу во время регистрации дают кроссовки, и, конечно же, за первые 10 тысяч шагов обещают 1000 токенов. То есть я лично сам еще не протестил это приложение, но есть много хороших отзывов, люди здесь зарабатывают вот эти вот монетки, за которые дальше можно прокачивать свои кроссовки, и дальше эти кроссовки уже можно на различных маркетплейсах продавать как NFT. А уже кроссовки можно будет продать на таких маркетплейсах, как Immutable X и OpenSea в четвертом квартале 2022 года. На OpenSea уже продаются NFT лет но скорее всего это как коллекция, которая не используется в игре. Здесь у генерального директора между прочим огромная популярность. То есть бывший директор Adidas кроссовки здесь в игре являются кроссовки вот таких компаний, как Nike, Adidas, New Balance, ASIC и каждая компания дала разрешение на это использование. Также Aglet выиграли в конкурсе стартапов Louis Vuitton. Здесь в данном приложении получаете кроссовки и за ходьбу вы получаете внутриигровую валюту, на которую вы уже можете получать покупать, вернее обгреживать более крутые кроссовочки, которые можно потом продавать за реальные деньги. Поэтому просто скачивайте приложение, но вам дадут один кроссовок, если вы будете использовать мой промокод, который будет по данным видео, вам дадут еще второй кроссовок, тоже учитывайте это. Интересно, мне понравилась данная приложуха, я обязательно ее буду э, ковырять. Мне реально она понравилась. Amazing, это следующее приложение, фитнес, приложение с элементами игровой фантастики. Тоже ходите, бегайте, и можно зарабатывать токены. Но опять же, это их не идея, но в принципе, вполне вероятно, что они э, это приложение зарелизят, поскольку здесь огромная комьюнити, огромные инвесторы, инфлюенсеры. Также можно за заработанные токены обновлять кроссовочки, и можно вообще даже прикупить еще дополнительную пару. Проект разрабатывается командой, которая работала над многими мобильными играми, приложухами с более чем двумя миллиардами загрузок. По команде давайте пробежимся, кто здесь за всем этим стоит. Сергей Костенко SEO, кстати, правда, о нем в Ютубе не очень такие хорошие отзывы, но, по крайней мере, по крайней мере... Большое количество инфлюенсеров они сюда подключили, прям огромное. Поэтому однозначно на этом токене вся эта движуха хайпанет, чувствую, однозначно. Обратите внимание, миллионники, блогеры сюда заходят, ютуберы, миллионники сюда заходят, криптоблогеры сюда огромные заходят, тиктокеры сюда заходят. Поэтому однозначно этот проект выстрелит и принесет много иксов. Также в состав команды входит Артем Николаевс, соснователь, Azure Азургеймс, 2,5 миллиарда скачивания приложений. Станислав Жупин, Илья Подойницин. Достаточно компетентные ребята. Интересный информативный сайт. Много здесь информации. Тоже почитайте. И однозначно этот проект может выстрелить. Также в честь своего запуска они дарят 100 пар NFT-кроссовок. По сравнению с той аудиторией, которая стоит за всеми инфлюенсерами, это очень мало. Я не знаю, что они так пожадничали. Могли и побольше. Поэтому мне даже, честно, лень проходить у них гивэвэй в котором вы подписываетесь просто на социальные сети, возможно, вы выпадете в то число счастливчиков, которым эти кроссовочки будут э, бесплатно предоставлены. Как бы можно попытать удачу. Дедлайн до 25 мая имейте в виду. А также запуск приложения у них в конце мая намечается. Первоначальная цена на кроссовки будет 100 долларов, в принципе, не так уж и много. А дальше уже все зависит от рынка и от комьюнити, как они подхватят этот проект, не подхватят. То есть уже там дальше будем Смотреть. Функция Минта намечается у кроссовок. Два игровых токена AMT. Он предназначен для выплат за ходьбу. И Айзи это рыночный токен. Во втором квартале бета-версия приложения намечается. И в конце, в, конце, в конце мая, в начале июня будет сейл. Пока что информации нет. Не нашел никакой. Надо следить. Интересный проект. Русский, правда. ну, Думаю, заработать на нем можно. Дальше. Сайк это аналог степан, только уже на великах. То есть здесь можно скрещивать велики, здесь можно минтить велики. Покупайте велик, наматывайте круги, зарабатываете токены. NFT велик стоит 0,5 BNB для участников white листа На публичном рынке будет стоить 0,6 BNB. Команда здесь ноунеймы. No то есть это огромный, конечно, минус. За активность в чате в дискорде можно получить велик. Токен здесь GRT, то есть Полностью подобная механика, как у Степана. Здесь у них также жирный аэродроп, который продолжается до 31 мая. Но это вам нужно активничать у них в Дискорде, и, возможно, вам перепадет, а, перепадет, перепадет NFT-шка. Кстати, ссылка на Дискорд будет под видео. Используйте тоже эту возможность. 16 мая по 20 мая у них white list с white list sale nft этих данных великов. 21 мая открытие маркетплейса. Далее до 31 мая релиз токена. До 3 июня Public NFT, с 30 мая запуск Майонет-игры и а, такие как бы дела. Вот такой интересный проект тоже вам нашел. Думаю, в принципе, на этом все. Оставляйте ваше мнение, какой проект вам зашел. Подписывайтесь на канал, в Telegram тоже подписывайтесь, чтобы мы мониторили, где какие есть крутые плюшки, у каких проектов будем мониторить вместе эту всю движуху. Дальше еще запишу вам третье видео, поскольку еще есть ряд проектов, которые тоже нужно просмотреть. Решил просто не записывать сразу все в одном до да кучи, так дозировано. Все, на связи не теряйтесь, подписывайтесь на канал, до скорых встреч.